Всем привет меня зовут Артур Роуз и сегодня мы поговорим о том что же делать если ваш аккаунт вдруг заблокирован и как его восстановить. Когда вы заходите в аккаунт то вдруг появляется надпись что ошибка ваш аккаунт заблокирован или просто ошибка вы не можете зайти и вы думаете сначала что у вас неправильный пароль но на самом деле оказывается что ваш аккаунт заблокирован по каким либо причинам. Что же делать куда звонить кому писать что вообще предпринимать. Сам столкнулся с такой же проблемой второй 2 мая мой аккаунт был заблокирован. Так вы должны зайти с телефона в свой аккаунт инстаграма. После того как у вас вылазит табличка с ошибкой вы нажимаете кнопку подробнее. Внимательно все тут читаем и нажимаем если вы считаете что это было сделано по ошибке то сообщите нам мы нажимаем на сообщите нам. После этого, на вновь открывшейся странице, мой аккаунт Instagram деактивирован. Вы отвечаете на вопрос: данный аккаунт Instagram используется для предоставления компании, продукта или сервиса да или нет. Нужно ответить нет, то есть, частное лицо использует сервис. После этого внизу страницы появятся дополнительные окна, которые нужно заполнить. Значит, нужно написать свое имя и фамилию, советую писать настоящее имя и фамилию После этого нужно ввести во втором поле имя пользователя. Имя пользователя, которое вы используете непосредственно для входа. Не имя вашего в Инстаграме, а именно логин. После этого заполняем почту, на которую мы регистрировали аккаунт в Инстаграме. Из какой страны вы пишете, заполняем свою страну и нажимаем кнопку «Отправить». После этого заходим на свою почту. Почти сразу, как мы отправили ту форму, на нашу почту придет письмо с кодом. Значит, что нужно сделать? Нужно сфотографировать свое лицо полностью вместе с бумажкой, на которой четко будет большими цифрами разборчиво написан этот код. Вы фотографируете себя, делаете свое селфи вместе с этой бумажкой, с этим номером и высылаете его ответом на это письмо. Ответ на наше письмо приходит в течение одной недели. Иногда это бывает быстрее. Мне вот например пришел ответ в течение трех суток, где инстаграм пишет, что Ваш аккаунт снова активирован и теперь вы можете им пользоваться. И они приносят свои извинения за возможные неудобства. И теперь вы спокойно можете заходить в свой Инстаграм хоть с телефона, хоть с компьютера и использовать его. Дорогие друзья, если вы не смотрели еще мои видео уроки о том, как раскручивать и пользоваться Instagram, чтобы вас не заблокировали, какие сервисы безопасны, то сейчас на экране появится ссылка с аннотацией слева посередине экрана, нажимайте на нее, смотрите уроки, обучайтесь и раскручивайте свой инстаграм безопасно. В следующем видео я расскажу об основных правилах, которые ни в коем случае не нужно нарушать, чтобы ваш аккаунт лишний раз не блокировали. Если конечно ваш аккаунт будет заблокирован, то его всегда можно восстановить, но не забывайте что вы каждый раз будете отсылать свою фотографию и ваша фотография сохраняется и скажем если вас заблокировали раза три то рано или поздно вам просто откажут и не разблокируют ваш аккаунт. И при следующей блокировке ваш аккаунт будет заблокирован к сожалению навсегда. Поэтому обязательно подпишись на мой канал, чтобы быть обязательно в курсе, когда выйдет следующее видео о том, как же пользоваться и раскручивать Instagram и какие основные правила, чтобы вас никогда не блокировали. Также если видео было полезным для тебя или интересным или просто тебе понравилось обязательно ставь лайк. Наверху в окошечке справа в углу есть такой кружочек с айс нажми туда там будет опрос обязательно принимай в нем участие также все ссылки будут в описании под видео на все мои видео о инстаграме, как раскручиваться в инстаграме, как это делать автоматизированно или как это делать бесплатно. Напоминаю с тобой был Артур Рус. на своем канале я рассказываю о соцсетях, о маркетинге в соц сетях, о бизнесе, о заработке, о лайфхаках и о многом другом полезном контенте. Дорогие друзья, если у вас остались какие-либо вопросы, то под этим видео оставляйте свои вопросы в комментариях и я обязательно на них отвечу. Нажимая на красную кнопку посередине экрана прямо сейчас и я жду да да давай нажимай я жду ну сколько тебя еще ждать конечно же это была шутка но если вы все-таки подписались то я вам очень благодарен и признателен ну вот и все друзья напоминаю с вами был артур рус если вы все-таки подписались на мой канал то обязательно заглядывайте на него каждый день до встречи в следующих видео выпусках пока